Бутерброды по этому рецепту готовятся из ржаных хлебцев, но вы можете взять любой хлеб, который вам больше нравится, закуска получается очень вкусная, берите на заметку рецепт. Приготовить диетические бутерброды можно и на завтрак, и в качестве перекуса, и к любому праздничному столу, если вы привыкли питаться не только полезно, но и вкусно, то рекомендую непременно попробовать. Все ингредиенты идеально сочетаются друг с другом, Такие бутерброды прекрасно насыщают, получаются сочные, ароматные и без вреда для фигуры. Досмотришь шингвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все ингредиенты. Огурец нарежьте кружочками, а затем каждый кружочек еще на 2-4 части, помидоры черри разрежьте на 2 или 4 части, в зависимости от размера. Намажьте хлебцы любым творожным сыром с минимальным процентом жирности. Сверху выложите нарезанные овощи. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Перед подачей бутерброды посолите, поперчите и посыпьте свежей зеленью. Подавать рекомендую сразу же, пока хлебцы хрустящие, а овощи и зелень не потеряли свой привлекательный вид. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Хлеб цыржаные 5 штук. Сыр творожный, 70 грамм, с минимальным процентом жирности. Огурец, 70 грамм. Помидоры черри, 100 грамм. Зелень, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 5-6. Спасибо за просмотр, напишите. Что вы думаете, или просто лайкните. Жду снова и желаю вкусного дня.